Те, кто занимаются в школе давно, они знают, что все эти вопросы, в принципе, разрешаемы. Необходимо только задуматься, начинать задумываться, а свою ли жизнь ты живешь. Сама такая формулировка для обывателя кажется невозможной. А как это? А в вообще? Мамину, папину, соседа. Вот как ни странно, очень часто бывает, что именно мамину, папину и соседа. Ибо основные прошивки сознания делаются не нами самими, к сожалению, а окружающим обществом. Нам поможет разобраться с этим вопросом семейная структура сознания, которую вы все прекрасно знаете. Она отвечает вообще на все вопросы, если правильно на нее смотреть. Давайте вспомним этот процесс формирования сознания у человека и попробуем понять, как в нашем... Разуме зарождается такое понятие, как минимальное вообще понимание, что мы делаем. Маленький ребенок, маленький человечек приходит в этот мир, тонкие тела у него еще ну, прописаны, но не запомнены совершенно. Он живет в мире, окружающем мире, который... которого он не знает. Он познает его постепенно. И его хорошие и плохие стороны, его правильные и неправильные черты. Если ребенку повезло с родителями, то медленно и плановерно они начинают его познакомиться с этим миром, не пугая, но в то же самое время и не вводя его в излишние иллюзии о том, что мир настолько добрый всегда, и тебя будет всегда-всегда всегда поддерживать, никогда никогда не обидит или напротив сразу показывать ему неприглядность всего бытия и то и другое это крайности которые никогда не приведут к нормальному результату к, по крайней мере реконструктивному результату и всегда будут являться причиной и следствием одновременно психотравм, которые получает ребенок от первичного знакомства с этим миром. Так уж заложено наше сознание, что если мы развиваемся правильно, если мы развиваемся по уму, то развитие идет, что называется, снизу вверх. То есть от плотных физических и энергетических тел к более тонким информационным телам. Структура человеческого сознания состоит из семи тонких тел, из которых, которые мы можем условно разделить на три почти равных блока. На три почти равных блока. Это блок подсознания. Это блок сверхсознания, и посередине между ними находится ментальное тело, блок социального сознания. Социальное сознание, ментальное тело настолько велико и объемно, что вполне правомочно выделяется совершенно отдельную структуру. Подсознание отличается тем, что энергии в нем очень много, информации крайне мало. Это говорит о том, что уровень ощущений и эмоций на, э, э, на этих тонких телах будут доминантными. Там будет мало мыслей, мало размышлений, и будет много переживаний и много ощущений. Верхний уровень сознания, сверхсознания, состоит из каузального, будхиального и атмического тела. Их особенностью является то, что информации там много, а вот энергии совсем мало. Это говорит о том, что оно будет думать, размышлять, анализировать, оценивать, комбинировать информацию, но не переживать на эту тему. Соответственно, природа у этих блоков совершенно разная, разные и намерения. Подсознание желает выжить, сверхсознание желает познать. Познание с выживаемостью иногда не коннектится совершенно, потому что познание требует развития любопытства, а значит, фрустрирует необходимое состояние безопасности, безопасность требует состояния покоя и защищенности, что фрустрирует состояние любопытства и познания. Они бы находились в бесконечном конфликте, если бы не промежуточное звено, дипломатический уровень, который уравнивает эту игру стремлений сверхсознания и подсознание, ментальное тело. Наше социальное сознание не только позволяет нам жить в окружающей реальности и коммуницировать с окружающими людьми, но и параллельно выравнивает, договаривается с двумя такими сложными и противоречивыми структурами. Если развитие идет сверху вниз, то то есть от убеждений от информационных слоев сознания, от мыслей, от, от знаний, от опыта и вовлекает в свое управление сферу эмоций и ощущений, человек этот вырастает абсолютно социально приемлемым и очень социально успешным, потому что он умеет контролировать свои эмоции, он совершенно владеет своими ощущениями. Никаких нюансов здесь быть не может, никаких недоразумений не возникает. Но таких людей рождается крайне мало. Таких людей рождается крайне мало. В основном люди, если они люди, живые существа, их развитие идет снизу вверх, то есть от уровня ощущений, к уровню эмоций, к уровню понимания, дальше к уровню опыта и от этого уже формируются индивидуальные ценности и убеждения. И все было бы ничего. Если бы в какой-то момент окружающая реальность не вмешивалась в этот процесс, не начала, начинала бы в какой-то момент переформатировать сознание развивающего человека по своему алгоритму, это происходит, когда у человека начинают формироваться свои собственные индивидуальные ценности и убеждения. А когда это происходит? А это происходит в возрасте приблизительно полового созревания, когда цели уже понимаемы, то есть это не только желание, хочу конфету у ребенка, а есть еще цель к нему, которая цель ⁇ это желание, совмещенное с действием. Он не только понимает, что он хочет конфету, он еще знает, что надо пойти взять, или пойти купить, или пойти выключить у мамы, или пойти у кого-нибудь попросить. То есть у него появляется алгоритм определенного действий, Вот этот алгоритм действий, удачный или неудачный, в определенных читательствах называется... И вот когда этого опыта появляется у него достаточное количество, ну как минимум не один, а три варианта, как достичь результата, этот опыт будет обязательно требовать у него оценить этот опыт с точки зрения иерархии. А скажи, говорит опыт, а что бы ты все-таки предпочел, вот какое действие для тебя человек человеку больше предпочтительно пойти поклячить, пойти купить, пойти отобрать сделать самому, то есть какой опыт для тебя предпочтительный. будхиальное тело требует, чтобы была расставлена иерархия. И если бы в этот процесс никто не вмешивался, ну совершенно никто, человек бы, исходя из собственных предпочтений, например, что ему, у него получается лучше, легче, вызывает определенного рода эмоции, те, которые ему нужны, он бы сам расставил эту душевную иерархию. Но кто же ему даст? Потому что иерархия это как раз и есть уровень твоей включенности в общее социальное пространство. И закон говорит о том, что если у тебя одна и та же иерархия предпочтений, у меня, у Васи, у Пети, у соседа и так далее, то мы все представляем собой общество. Общество гармоничное, общество без конфликтов, общество, которое может жить друг с другом. Таким образом, для того, чтобы выжить друг с другом, нам надо иметь одинаковую иерархию ценностей. И наши родители, может быть, они, конечно, так не думали, но тем не менее они это знают и знают очень хорошо, что если иерархия твоих ценностей будет отлична от иерархии твоего классного руководителя, то скорее всего, рано или поздно у тебя с классным руководителем возникнет конфликт. Если классный руководитель видит, что иерархия твоих ценностей отличается от его же собственной иерархии, он будет делать всё, чтобы привести тебя в соответствие. Это называется воспитание, пока взрослый своим авторитетом. Или ты сам, своей самостью. Самостью как раз и называется вот это вот желание и сила добиваться своей собственной иерархии ценностей, проявлять личность в этом очень важном вопросе. Если мы с нашими коллегами-одноклассниками, однокурсниками мы имеем разную иерархию ценностей, рано или поздно у нас возникнет конфликт. Потому что они считают, что уроки надо учить, а я считаю, что они записываются. Будет у нас с ними конфликт? Непременно. Обязательно непременно будет. Если мы с мамой и папой считаем по-разному, они считают, что деньги надо зарабатывать, а я считаю, что их надо получать, не зарабатывать, Рано или поздно у нас с ними возникнет конфликт, потому что мы вступим в непонимание по самым ключевым способностям. Кто? передает? Поэтому прошивка сознания правильной иерархии ценностей начинается именно в период полового созревания, когда у ребенка появляется больше, чем один опыт. Ему родители сразу начинают объяснять, смотри, ребенок, вот такая иерархия предпочтительна, если ты будешь действовать согласно алгоритму, который мы тебе даем, и объясняем, почему, потому что это правильно, то, скорее всего, у нас с тобой конфликта не будет, мы тебя будем продолжать поить, кормить, драться не станем, одежду покупать будем, то есть мы тебя защитим. Конечно, напрямую так никто не говорит, но все подразумевают. Делай, как мы тебе говорим, потому что это поможет тебе выжить. И вот этот Конфликт отцов и детей, который, я думаю, переживали все здесь присутствующие, может быть, не один раз, потому что в пубертат мы входим периодически, и вот этот вот первый сложный период полового созревания, сложный период переоценки самого себя, попытки встроить себя в окружающую реальность, найти себе место. Он как раз является переломным. Если вас в этот момент не сломали, то, скорее всего, уже не сломают. Но, как правило, от ломки сознания этого, этого периода жизни не выворачивается ну, совершенно никто. Не потому что родители такие злобные, а потому что они очень хотят, чтобы мы выжили в этой окружающей среде. Выжили. Мало кто из родителей предлагает возможность выбора, объясняя, почему один выбор в одном обществе предпочтителен, другой нет. Родители не объясняют нам, что мир кастовый, он принадлежит из разных каст, и в каждой касте должна быть своя иерархия ценностей, как ни странно. Может быть, они сами не владеют такой информацией, а может быть, считают ее неважной а, ну, не в данный момент времени момент времени, потому что они знают, что сейчас они живут в обществе, в котором доминирует определенная иерархия ценностей. Но, друзья мои, мы с вами живем почти все здесь достаточно давно. И мы знаем, что общество оно не статично, не меняется. Была советская эпоха, была одна иерархия ценностей, потом пришел развитой капитализм, не на развитие, вернее. Недоразвитый наш капитализм дал другую иерархию ценностей, а сейчас, когда все процессы кипения прошли и начинается процессы стабилизации, процессы стазиса, по крайней мере, по основным моментам, иерархия ценностей совсем другая, верно? И насколько сильно она отличается одного общества от другого, например, одного государства и другого. Даже взять общность одного и того же государства. Иерархия ценностей, например, у священнослужителей немножко иная, чем у светских людей. Это же ни у кого не разобрать, потому что это официально разрешено. Вот, к сожалению, друзья мои, мы с вами можем столкнуться с тем, что иерархия ценностей, которая у нас есть в голове, она соответствует официально разрешенной, но совершенно не соответствует внутренним убеждениям, глубинным внутренним убеждениям. Причем каждая в отдельной ценности, в отдельности ценность действительно ценна, но в такой иерархии она теряет смысл, потому что, например, ценность личной жизни, ценность своей семьи, находясь где-нибудь там на пятой позиции, уже перестает поддерживать цели в том объеме, в котором вам действительно надо. Если иерархия ценностей предопределяет, например, зарабатывание денег, которое стоит на первом месте, хотя вы можете этого совершенно даже и не предполагать, но тем не менее так оно и есть, то сколь не бейся на нормальной семейной жизни, ее не будет. Потому что закон этого мира гласит, где внимание там и энергии, а это значит, куда мы направляем свое время прежде всего, туда мы направляем и свою энергию, там мы будем получать результаты. Ценности предполагают, что именно на них вы будете направлять энергию в большем объеме, причем именно иерархия предполагает, что первым пунктом достанется много, последним пунктом достанется много. Как разобраться, какая иерархия ценностей в твоей голове? Ведь сознание человека оно может быть лживо, оно может пребывать в иллюзиях относительно того, что у него несколько иначе, чем всё на самом деле. И в этих иллюзиях существовать, и иллюзия становится такой же ценностью, как и все остальное.